Ну что, поехали отсюда? Погнали! Еще раз? Ну, уезжай. Давай, три круга. Кто первый? Отсюда. Три круга и на третий сюда приезжает. Раз, два, три. Большой радио, Дня. Увлекся. Жду, когда. Что-то ты. Не нервничаешь Хочется забогнать быстрее а -а -а. Ну первый как? Давай, поехали! Давай, давай, давай, езжай. давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да -мо, так сильно не надо, Андрей, объезжай. Ну слушай, она это, не сильно отстает. У меня колеса такие асфальтовые за мной. А Андрюха, так не надо. А то не соберем. Андрей, не соберем машинки. Не Ты чё? <служиваю>